Езжу, разговариваю на камеру, как обычно. Клиент сказал ехать он вот за той машиной. Больше догнать не могу ту тачку. Если догнать не могу, она уезжает. Все, ушла. Ай! Всем привет, очередное утро. Я опять иду в зал. Сегодня у меня будут ноги и... Ноги и пресс. В принципе, легкая тренировка, Достаточно. Потому что я много не тренирую эту часть. Ну, грубо говоря, ноги сильно не делаю. Только устал, даже не ел, сразу в зал поехал. Поехали. По особенности я в американской качалки от русской то, что Здесь тебе не надо переодевать смену новую. ты можешь ходить в обувь, что нибудь на выставку. Это то же она была в Нью-Йорке. А это мы я поехал для И так Я начал с пресса на перекладине. Так, я зашел в магазин. Я хочу купить себе протеин бар, Ну, типа батончик. <coughs> И.. Что-то еще. Разбул, Что такое, типа это? Отдел, типа тут для всех для качков, там для протеиновых ребят. Батончики АЕМ. Так, здесь разные вкусы. В принципе, самые нормальные. Вот еще придения Если интересно будет по ценам, могу потом проходить, и посмотреть, вот что сюда. Да. Баба зависит от входа. Звачку выбирает. Чтобы я не уснул. я этим, как его называют, комплект таксиста местного, и все, едем дальше. Huh? So oh, so nice. yeah. cool. <coughs> <coughs> И так, что видит таксист каждый день? 10-15 секунд Пока, пока Ко-не надоели, всегда вызывает, потом говорят, подожди, подожди Короче, чувак подошел и сказал, подожди меня 15-10 секунд Но у него 3 минуты есть Вот как он выглядит Желтый такой И он сказал подождать Вообще не могут просто вызывать позже, я не знаю direction. The sure, there are lots of different ways to go. Okay. How's your night so far? Night's good. Quiet. How you doing? Yeah, so far so good. Hopefully, get some rides, make some money. Yeah. <laughs> Я не работаю Ну вот так вот За 8 минут 5.26 Мощно вообще Итак, работаю я уже Сколько я работаю? Полтора часа работаю 32 доллара и один тип Одни чаевые, это один доллар Мощно Все, теперь я буду богатый <как> Завтра На улице уже 68, не знаю сколько то градусов Уже холодно Мы Короче, одеваемся В военную форму Все думали, что я военный И давали мне больше бабла Езжу, разговариваю на камеру Как обычно Типичный дурачок Блин, я смотрел блогеров, а, не помню каких, русских, не русских. Короче, прикольно, там было 3 или 4 блогера, и у них всех у всех у каждого камера была, короче. И они все с этими камерами так бегают, бегают. Так прикольно, ты понимаешь, когда ты смотришь контент а, на YouTube, ты вообще не догадываешься, что человеку как дурачок так бегает с этой камерой, или если у него большая камера, и он как дурачок бегает, короче. И снимает для людей видео поэтому это забавно выглядит когда ты смотришь youtube и на ютубе еще куча ютуберов которые так бегают с камерами Ну, весело так вот меня просили снимать больше видов поэтому буду снимать виды но солнце скоро сядет уже и видов не будет будет просто темно так. сейчас я нахожусь Еще прикольно, что в Калифорнии. Здравствуйте! Еще прикольно, что в Калифорнии можно поворачивать на красный. Ну, останавливаться типа направо и на красный можно повернуть. Вот так вот. Сегодня как-то это плохо идет. У меня очень много заказов. Сегодня понедельник, можешь за этого. Суть и вся работа в пятницу в субботу. Так вот. Так что, если есть какие-то вопросы в плане Америки, там, задавайте в комментариях. Также можете в инсту писать мне. вообще slow, мало работы. Но будем снимать контент. Нужно что-то выкладывать. Такой долгий светофор, я уже здесь танцую, не знаю, что только можно делаю мы поехали поехали итак приехал я в лес вообще где он наверное с холма спустится потому что здесь вообще нету домов наверное с холма реально спустится или мне нужно туда заехать я хз вообще тут такой дом прикольный я туда не поеду наверное хотя может съеду один раз like to live here? Oh, it's very great. It's... Yeah, I mean this house, huh? Oh, yeah, yeah, I know. It's very great here. Yeah. It's, you know, it's a lovely place. And the house, uh, it's a very good, great view. I see. Yeah. How long have we been living here? Hmm? How long have we been live here? Сюда mm? Почему сюда приехали? Почему сюда приехали? Гости или? ваш не говорю достаться все, отвез я нашу русскую девушку и всего у меня 55 долларов и это за это за 2.30 не очень много что будем ехать дальше там уже темно на дороге ехал я русской гости горю 18 минут 13 миль и дали мне денег где сколько мне денег дали наконец то 15 долларов небольшими буквами написано я не увидел что вот так вот такие виды кто-то просил виды меня снимать вот так это выглядит от моих глаз от моих глаз с моих глаз красный все на сегодня я наверное закончил 96 долларов 4 часа еще до дома еще минут 40 ехать и в принципе 3 типа 22 25 долларов в час в принципе неплохо но уже 9 часов вечера не знаю наверное домой поеду что вот так вот так что всем Спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, если видео понравилось. Также дизов можете поставить, если не понравилось. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого видео. Если будет много лайков, я буду видеть, что видео нравится. Я подсниму еще такого же контента. Все тогда, всем удачи. Спасибо.